Сегодня мы поговорим еще с двумя замечательными белорусами, которые вызывают горение в нижней части тела, я бы сказал, всего режима, ну и, конечно, его предводителя. Многие из нас до сих пор, когда слышат слово «анархисты» или слово «анархизм», до конца не совсем понимают, что это за люди и что это, скажем так, за идеологические взгляды. Поскольку сегодня случилось так, что у нас в гостях как раз представители Таких взглядов и даже некоторые ведущие, собственно говоря. Логично было бы спросить у наших сегодняшних гостей, что же такое анархизм и кто такие анархисты? Анархизм это то, что вы видите сейчас на улицах, на протестах. Это когда люди помогают друг другу, когда сопротивляются без лидеров вот этой кровавой репрессивной машине, когда куча волонтеров тратит свои силы, время, ресурсы, помогая людям, пострадавшим от репрессий. Когда заканчивается вода в Новой Боровой, потому что какие-то мудаки перекрыли краник. Люди везутся всего города в воду, тратят свои опять же, силы, время и так далее. Это взаимопомощь, это солидарность. Вот это анархизм. То, чего хотят анархисты. Идеал анархистов это не то, что нам показывают в виде разрушенных городов, разбитых магазинов, горящих витрин. Это иное общество. Свободных людей, которые сами принимают решения которые не подчиняются, не вынуждены под гнетом дубинок подчиняться чьим-то другим решениям и волям. Анархизм — это когда люди могут свободно выражаться, когда они будут услышаны, когда каждый из них вправе сказать то, что он думает, вправе внести свои изменения в существующий порядок, и его за это не побьют дубинками и не посадят на сутки. У нас в гостях Женя и Наталья. Ну, лучше, чем вы сами, я думаю, никто вас не представит, поэтому... Женя, давай начнем с тебя. Я Женя, я из Баранович, и я анархист. И, видимо, это очень сильно вызывает горение у определенных людей, включая диктатора. С чего вообще началась твоя политактивность, скажем так, условно, в этой жизни, которая вызвала внимание, я так понимаю, органов каких-то и других нехороших людей, которые немало тебе проблем в жизни? Политически активным я стал примерно в лет 16, под влиянием панк-рок-музыки, и каких-то социалистических идей, которые царили в моей семье. Все мои предки были активными, мои предки были активными участниками всех таких интересных событий, включая революцию 17-го года. Вот. Моя мать была стачкомом в 90-х, то есть, угу. как бы… Генетически что-то передалось Что-то, да. Особенно от прадеда, который 15 лет при поляках сидел угу. за революционную деятельность. И где-то в году, наверное, в 2008 или 2009 я познакомился уже с анархистами из Минска, с Миколой Дитком и Дубовским, которые сейчас в тюрьме. Я застал разгром движения в анархистов в 2010 году, все эти репрессии, под них попало много моих знакомых. Но после этого вера в свободное бесклассное общество у меня не угасла, и я продолжил э, бороться. Первый раз я на сутки попал в 2015 году. Неудачно сходил на пан-концерт. Это была анархо-елка, январь 2015 года. Меня еще одного товарища забрали с концерта. Мы получили по 10 суток за то, что якобы ругались матом и распространяли экстремистскую литературу. Самое что интересное, литературы у нас по протоколам изъятия вообще не было. И распространяли мы, мы по протоколу, уже будучи задержанными за мат. Я смеялся, что я в автозаке сидел, доставал листовки, и говорил, э, мент, прочитай, экстремизм. логически невозможное действие было в протоколе зафиксировано? Да. Но, на удивление, судья вообще посмотрела на протокол об экстремизме и сказала, что за хрень, экспертное заключение, не буду это рассматривать. В общем, нам дали по десяточке. Мы были молодые глупые, и признали вину. Думали. Минская была? Да. Это Ленинский район, суд, фамилию уже не помню, сто лет-то прошло. Меня тогда еще изъяли мою дистро с пластинками и дисками. Три года проверяли на экстремизм, причем там очень смешные были отписки. Мы им постоянно писали жалобы, я типа, где меню? И они отвечали, о, сорян, у нас нет, или что-то послушать. Мы им как-то написали, окей, давайте ему предоставим. Они такие, нет, не нужно. Ну, это нормально. А в 2015 году мне довелось побывать там в управленческой части ГАИ Республики. У них на тот момент, это всего пять лет прошло, у них там были какие-то Компьютеры, которые я, наверное, видел в последний раз до этого лет 10, такие мониторы большие, там кое-как загружается в Windows, я даже не помню какая, даже не 98, ну, типа 2000-ая там какая-то, ME как они назывались, да. И, короче, грубо говоря, интернета у людей не было для получения информации, и когда с ними работали какие-то журналисты, журналисты к ним приезжали за материалом с флешкой с редакцией для того, чтобы они могли скопировать. 2015 год. Ну, ну это, это, да, в, принципе. в принципе, не должен быть винилого проигрыва, они не все... Вот да. Действия, почему, себя устраивали уже? Виниловое... Винилого проигрывателя не было. Я здесь напомню немножко про вот этот момент 10-11 года, про анархистов. Тогда вот власти конкретно взялись за анархистов и несколько, я так понимаю, ярких представителей сели на сроки. И оказывалось вот целенаправленное давление, запугивание, включая вот посадки, уголовные дела и все остальное, именно на анархистов. Я еще но... добавлю, что несколько десятков человек тогда как минимум на трое суток были задержаны, нескольких их перезадерживали. Причем вот как было с Миколой, это была, насколько я помню, очень абсурдная история. У него стоял штамп паспорта, паспорте, что он был в Литве, но его несколько раз перезадержали за то, что он в разных районах Минска якобы у бабушек кошелек воровал. Вот. Причем есть штамп в паспорте, ну, естественно, как бы всем был насрать. Вот. И Оленевич тогда вообще ФСБ выкрыл из Москвы. А Дубовский по тому делу вот 10 лет был в бегах, и теперь опять всей бандой собрались. И его ждет еще как бы наказание возможно, если мы не победим раньше, за приступ... страшное преступление 2010 -го года. Mm -hmm. Что, ну, я думаю, на самом деле требоваться будет тебя. Mm -hmm. Есть такая у нас да. Приговоры – это хорошая разменная монета, в кавычках. Ну, Только они всегда этим занимались. В принципе, да. Ну, наверное, дальше, вот вы про 15 год с тобой говорили, что там дальше было, когда в семнадцатом году были волнения с студенецким декретом и так далее, там тоже, наверное, активничали? О, да, и в год вообще для меня был очень интересный, такой продуктивный. Угу. А, да, в 2017 году анархисты участвовали а, в протестах, и я один из тех, кто ехал в том самом злосчастном 37 м троллейбусе. Там, ну, пару миллионов просмотров точно было, как нас вытягивали. Который ехал в 37-й год? <постив> む... Нет, он ехал не в 20 год. У нас же сейчас филиал 37-го. Тогда <постив> еще был Лайтова, хотя мы думали, что это ад какой-то. Во-первых, мы вообще немножко офигели тогда с первой акцией. Вот. Лично я, когда шел на первую акцию, которая была в феврале, кажется, в Минске, я ожидал, там, ну, стандартная будет... Такая протестная оппозиционная тусовка, одни и те же лица, там 500 человек, как бы ничего нового. И просто я прихожу, вижу такое огромное количество людей, офигеть. В общем, да, было, было классно. Еще было очень смешно, что было две колонны анархистов, и одна из колонн, которая шла с самбой, она опоздала. Угу. Пробки, понимаете? Но, в общем, да, анархисты тогда привлекли много внимания, и даже стороны милиции. Единственное, на кого тогда напали тихари, это были как раз анархисты. Ну, опять же, они, скорее всего, целенаправленно бы вам работали. Да, да, да. На первой акции они напали в автобусе. Причем я это увидел уже уходя с акции, я просто заметил, что характерно выглядящий человек, ну, стопроцентный мусор, стоит вот так, автобус останавливает. Мы побежали туда и видим, что там уже ментов выпихивают просто из этого автобуса. Причем какого-то мента бабка била палкой. Mm -hmm. Мент вырвал у кого-то баннер, убежался, ну, реально просто скрысили баннер. Вот. Милиция Беларуси, 17-й год. Это Молодцы. Какой-то какой стиль уличного да. такого, знаешь, подросткового рекетта, я бы сказал. Ну, ничего не изменилось. Глубокий с оружием сейчас так, очень да, хорошо. Точно так же прекрасно в лице своего уже бывшего начальника выносят витрину на фоне того, как протестующие мусор за собой убирают. Ну, а фашисты? А фашисты, да. Мы каждый выпуск говорим, да? <laughs> Что фашисты ты. Ну и вот. Это была первая акция, потом. Вообще, анархисты тогда участвовали, по сути, только в трех городах, как я понял. То у меня в Барановичах и Минск, и Брест. Вот. И следующая э, акция, где участвовал я, это была акция в Барановичах. Вот. У нас тогда пришло человек 7, наверное. Мы раздавали листовки. Я даже первый раз вот публично выступил в мегафон. Все было красиво. Потом пришла акция в Бресте, когда местные анархисты возглавили шествие. Вот. И после этого кто-то, ну, пукан у кого-то очень сильно загорелся, и начались репрессии. Что он там орал? Что? у нас как изюм из булки? вы да, как изюм да. из булки. Ну, в общем, 15 марта нас выковырили из троллейбуса, но изюмом оказалась вся булка, потому что, насколько я помню, у троллейбуса не вытянули только пару бабушек. Угу. Ну, таких, которые уже совсем с палочкой, ну, явно не активные участницы анархоблока. К сожалению, у нас таких старых анархистов нет. Спасибо Советскому Союзу. А. А, и после этого задержания я получил 13 суток, а уже, когда заканчивался срок, меня еще обрадовали повестки из Барановича. Там за мое выступление мне еще пятерочку накинули. Mm -hmm. Вот, и я просто, у меня такое было интересное турне, я отсидел в Минске, отсидел в Жодино и в Барановича. Тогда в Бара... этапа было или ты сам поехал отсиживать сутки? А я, получается, приехал в Барановича родные, пришел в суд, говорю, уже с сумочкой, готовы. Думаю, какое ходатайство, мне ничего не, не разрешат, все откажут, говорю, ходатайство, перенесение рассмотрения, в связи с необходимостью нанять адвоката, они говорят, окей, я такой, О, ну, наверное, уже не пасает, ну, протест уже как бы закончился, 25-е прошло, Статкевич на броневике нас не спас, как мы шутили на сутках, вот, ну, ладно, думаю, не так все страшно, на следующий день пришел с адвокатом, все красиво, все отлично, и 5 суток. Я в суде сказал так, 5 суток, напугали, я только что 13 сидел. В общем, на тот момент Барановичский ВС это был просто рай на земле. Вот. Сейчас, даже... сейчас у меня вдруг вышел, говорит, не очень. Стало. <говорит> я в этом году сидел, что-то как-то да, было не очень, а в СИЗО там, говорят, еще похлеще. Ну и в общем, он сидел свои сутки, все замечательно, а дальше у меня 70-й год только начинался. Была у нас такая немножко странная э, идейка э, – организовать, э, зарегистрировать официальное учреждение в городе и, с, как бы, имея легальное учреждение, делать какие-то просветительские мероприятия. Типа какой-то общественный организацией как что э, вы это Ну, типа, учреждение – это одна из форм, в которой можно открыть ага. организацию. Ну, какой-то был центр, насколько я помню, что это было? Ну, у нас был, назывался он культурно-просветительское учреждение ага. по работе с молодежью и саморазвитием, критическое мышление. Название вообще в Саратове, но это другое дело. Угу. Которые изначально выбирали, его нам не разрешили. восемь таких организаций уже было, а девятую не разрешили. Ну ладно, мы сильно не обиделись, зарегистрировали, все красиво, но как бы было очевидно, что в Беларуси все это не работает, мы все подтвердили, на этом не и раз. закончились. Да. Э, у нас там было много интересных историй. Например, э, у нас сорвали лекцию ныне покойного Сократа, активиста анархического движения из России и бывшего политзаключенного. Тогда просто мин, менты вломились э, на его лекцию, всех задержали, украли просто всю нашу библиотеку. Целая стоп зинов до сих пор где-то у них там за стенками валяется. Вот Что они у нас там интересного еще стащили? Стащили проект, ну правда вернули потом. Что-то еще. Ну там... Там много всяких веселых штук было. Например, в суде ни один сотрудник милиции не говорил, что нас задерживал. То есть они все нас везли, ну mm -hmm. нас, меня тогда вообще не было. Я потом в суд пришел, мне говорят, что вы делали в этот день? Я говорю, в Минске был, судья смотрит на меня, что ты здесь делаешь? Я говорю, не знаю, мы только что у вас попросили два разных дела вести, вы не разрешили. В общем, история какая, а, ни один из сотрудников судей не сказал, что задерживал ребят. Они все их везли, но никто не задерживал. Mm -hmm. Кто задерживал, непонятно. но кто-то задерживал. Ну... Особенности белорусской жизни. Чем закончилась эта история? А закончилась эта история тем, что э, Сутуга, он же Сократ, получил штраф за экстремизм, как и я. Угу. У него в машине нашли несколько номеров российского анархического журнала «Автоном», которые признали экстремистскими и осудили его в, за распространение экстремистских материалов. Угу. Причем интересно, что они в машине лежали. То есть их никто в руках не держал, их не было в помещении, где был лекс, они просто лежали в машине. Там, может, два номера или три было, я не знаю. Вот. Меня тоже осудили за экстремизм. Они изъяли больше 50 книг. Из них проверили одну тонюсенькую книжечку «Исход». Причем очень смешное было заключение экспертной комиссии. Оно звучало как-то так. Хоть данная книга и не имеет, не призывает к подобному образу жизни и описывает, что это подобный образ жизни, описанный в книге, Пагубин, она является экстремисткой по причине обилия мата, насилия и, и, и наличия биосоциального и наличие безсоциального фатализма. Мне обложка не понравилась тоже. Наверное. Да. Обложка вообще черная была с клочком. Вот. И на самом деле дурдом, потому что я в суде об этом и говорил, как бы, окей, хорошо, а почему тогда российские все сериалы про бандитов и ментов не запретили? Там мат на мате, а насилие на насилие, mm -hmm. а смотрим постоянно и все радуются. Ну они там что то смотрят и радуются. Вот. Судья сказала. Не я решаю вообще ни ко мне вопросы, а что такое бессоциальный фатализм не знает никто, включая Google. Эксперта я просил позвать, мне сказали нет. Ну, там эксперты были два или три эксперта, работники каких-то районных газет, ну, в общем, как обычно. История веселая, как и с пластинками. Но остальные книги, не... и пластинки, кстати, потом через три mm -hmm. года тоже, не признаны экстремизмом, мне все-таки вернули. На этом спасибо. Это все мы говорим про воюз еще... 17-го. Да, лет, да, да. Это, это, это, это было уже не революционно, это было уже вот, конец. конец. Конец. Да, такое. Это вторая половина лета, осень. Дальше мы с товарищем решаем привести российского ученого-анархиста Петра Рябова, который mm -hmm. преподает спокойно в институте, в Москве постоянно считает лекции, издает кучу своих книг в России. Ну то есть там к нему вопросы Вообще никаких okay. вопросов. Но в Беларуси их сразу стало очень много. Он должен был читать две лекции, одну в баранующих, о участии неавторитарных левых в революции 2017 года как раз тогда было столетие. В Гродно он читал лекцию о философии. Короче, лекция о философии милиция очень понравилась, обмонстрывал. Мои товарищи потом рассказывали смешную историю о том, как губоповцы местные бегали и орали, где тут анархисты, тут же одни студенты какие-то университет, Что это за фигня они там, наверное, ожидали, не знаю, что придет там банда с автоматами каких-то страшных ребят. С коктейлями моутов, Да, да, ремонтов. да. Вот это они любят, в 150 году любили. Вот. И крыс пакет положат, чтобы потом в канализацию закинуть. В лучших традициях. Но ничего не нашли. Рябов отпустили, он приехал успешно в Баранович, я его встретил. Вот. Мы официально отменили лекцию, перенесли ее из нашего офиса, под которым, как я потом узнал, дежурил веселенький автобус с ментами и пару машин с э, операми, наверное, или с гбшниками, черт их знает. причем это походу тот самый автобус, в которым я в этом году на сутки ездил. Mm -hmm. у нас такой наверное, один знаковый. я в нем как-то даже, он, кстати, в одиннадцатом году забирали э, в этом же автобусе с концерта. менты тоже. ну это другая история. и Рябов приезжает в Барановичи, мы делаем закрытую лекцию, причем очень нагло в здании, буквально напротив КГБ, я прям мог выйти в окно, посмотреть, что там вышли, вышел, кто издание, не вышел. Лекция прошла успешно, было около 15 человек, все прошло хорошо, и все, Петру был пора уезжать. Мой товарищ отправляется с ним на вокзал, с утра мне звонят, говорят, Рябов не приехал, что произошло. Я начинаю искать товарища, товарища тоже нет. Я понимаю, что что-то не то, звоню в ГВД, а мне такие, да, пожалуйста, суд скоро будет. Вот. прихожу я в суд, а там уже во всю дело идет, и оказывается, что Петр Рябов, который, какое-то просто грубое слово услышав, краснеет, нецензурно ругался, руками размахивал, там чуть ли за обмортирование сотрудников не хватало. И вообще бандит, рецидивист, ай-яй-яй, какой страшный человек. И нашли у него с собой один журнал анархический белорусский, 2006 года издания, который признан у нас экстремистским, Мы вообще страшно он бандит, и в общем дали ему шесть судов. Причем судья у него спрашивает: зачем у вас был вот этот журнал? Он говорит: я занимаюсь исследованием анархизма. Это мне нужно для моих научных работ. Да. И он говорит, что у меня, на эту... судья спрашивает, а у вас есть какие-то научные работы на эту тему? Он и говорит, свое количество работ. Я точно уже не скажу, но достаточно большое. не две, не три. Там за деся... за десятки. Угу. Там и книги, и какие-то просто статьи. То есть, как бы человек этим занимается, всем это понятно. Кроме Белорусского суда и моя любимая судья Копоч. Судья копач, ты жопач. Она дает ему 6 суток. Мой товарищ Илья все-таки потребовал адвоката, в отличие от Рябова. И мы смогли доказать, что, оказывается, задерживали другие сотрудники. И в другое время, и никто там матом не ругался. И вообще все было прекрасно. Опять же, на этом история не закончилась. Но уже меня это касалось очень отдаленно. Но ребят, которые были связаны с вот этим учреждением, очень, очень полюбил... Баран, полюбила Барановичское ГБ, лично сотрудник Безик, привет Безик, тебе пиздец. Там было достаточно много всяких репрессий. То есть была веселая история, когда вот того же товарища, которого забирали, забирали с Рябовым, осудили за то, что его мать получила повестку, расписалась за него, он об этом не знал, но он виноват, что не явился по этой повестке. То есть как бы мы в Барановичах собственно, узнали о справедливости белорусского суда еще задолго до 2020 года. То есть ничего нового мы, в принципе, не узнали. Мне как-то пришла повестка явиться в суд 7 числа, по-моему, повестка пришла 12 Причем тоже не в руки, а просто вот закинули в почтовый ящик. Даже смски когда приходили уже сейчас, все IT в и тоже вот операторы страны для жизни» после первых суток, когда их винтили, Uh, у меня там тусовался, значит, uh, на передержке, так скажем. Ему смс такая же пришла, явиться вчера в сутку. Причем, куда то там, не помню куда, но центр который там, скажем так, не под Минском находится. Ну, пришла ему на телефон. И, в принципе, да, да, да, на телефон. При том, что они там проездом были на днях Буквально там заехали и поехали дальше. Опять же, там мелкое хулиганство, что-то такое. Восемнадцатый год запомнился несколькими интересными историями, две из них связаны с нашим проектом «Правовое действие», в рамках которого мы занимались мониторингом репрессий против анархистов со стороны ГУБОПИКа. Вместе со мной в этом проекте участвовала Марфа Рабкова, которая на данный момент тоже в тюрьме. Вообще страшно звучит, все в тюрьме. Так есть? Да. твои друзья в тюрьме, но ты гордишься этим? Я буду гордиться, когда мы их освободим. История две. Первая история о том, как нам доблестная милиция сорвала презентацию нашего доклада о репрессиях за семнадцатый год. Она должна была, должна была пройти презентация в помещении 34 МАК. Mm -hmm. И просто буквально, наверное, за день до презентации им позвонили и, как обычно, ну вы же сами все понимаете, если вы проведете, аренда ай-ай-ай. Ну и, в общем, потом позвонил арендодатель и они нам позвонили, сказали, ребята, извините, но не можем. Ну, мы прекрасно понимаем, мы не в обиде. Хотя какие-то более маргинальные безумные анархисты что-то там клемили в интернете врагами и там какие-то даже плакаты на их дверь вешали. Но лично у меня обид никаких нету, Я прекрасно понимаю, что люди много усилий вкладывали в проект и закрыть его из одного мероприятия это никому легче не сделает. Вторая история. С одного из наших собраний в Лидо мы сидим, обсуждаем наши вопросики, никого не трогаем. Тут подходит официант и говорит, тут вам письмецо оставили. Два мужчины, которые здесь сидели. Просто вот это проходило и все дело в Лидо, в кафе, кафе? и вам придают какое-то письмо в физическом да. бумажном виде? Да, это да, долган. да. От Губопика. А -а -а. И скорее всего его автор Николай Толчков, ну вот ты ему дак, Николай, тебе точно хана. Ну, ему точно ха. Э, недавно опубликовали как раз в нем информацию. Десятки людей написали, что были жертвами ее репрессии. И там было послание из серии, что ребята, анонисты, они анархисты, mm -hmm. хватит херней заниматься, мы о вас узнаем. Ну, такая, типа, устрашение. И, насколько я знаю, это не первая подобная история с бумажками. Вот. А другая, третья история, она уже такая более грустная. Э, решили как-то белорусские анархисты рядом собраться в лесу. Закончилось это стрельбой, собран, губопиком в масках, избиением дитка еще одного товарища, mm -hmm. э, перевернутыми палатками, раз, э, разорванными вещами. Суп, кажется, тоже вылили. Да, суп тоже вот вылили. Вот эту историю мне Микола рассказывал лично, поэтому поподробнее сейчас вот ее в красках вот, опиши, опиши. О, о мне, в там, красках, там, это очень было там, весело. Красочное дело было. Э, э, Во-первых, губоповцы просто идиоты. Да, губоповцы, вы просто идиоты. Они приперлись буквально в самом начале. И очень много людей, которых они могли бы задержать, они не смогли задержать. Мы собрались, э, обсудили, в принципе, вопросы, когда у нас объяты, как бы, ничего серьезного. То есть они, в принципе, ничего даже не могли узнать интересного. И сидим, пьем чай, никого не трогаем, просто выбегает какой-то парень в костюме горка с автоматом, в маске, начинает стрелять в воздух. И у меня первая мысль, это кто-то из своих очень плохо шутит, потом он начинает орать, а ну лежать, суки. Вот за ним выбегает еще такая же банда. Mm -hmm. Я понимаю, что, ой, это уже не то. Допиваю свой кофе, о чем я очень сильно пожалел. Ну и ложусь, в принципе, в землю. Вот, набежал, наверное, человек. 15 соборовцев. Там губопик, наверное, вообще весь третий отдел. Там говорит, лично Бетункевич бегает. И вообще весь этот бамон. Вот, приехали. Все, первый же крик, кто стрелял. А это как раз на фоне дела сети, когда только появилась информация, что есть филиал в Беларуси. Угу. И я уже лежу, и такая первая мысль. О, сейчас нам какой-нибудь ствол подкинут. Ну и в общем, часов 6 мы э, сначала лежали, я успел немножко чернички покушать. Потом кофе очень сильно сказал, что ему пора выходить, и было очень комфортно. В общем, сначала... Мы лежали, потом нас закинули под навес, мы стояли на коленях, причем это было очень смешно, по центру навеса стояла палка, которая переподнимала навес, чтобы стекала mm -hmm. вода. И мы просто на коленях вокруг нее вот так стояли. Мне кажется, если люди бы увидели это со стороны и убрать вот этих отморозков с автоматами и в масках, и с дробовиками, то это показалось, что мы какие-то гибнутые сектанты. Были. Сектанты, момент, ключевой момент какого-то обряда. Да, и... История какая, 6 часов мы там так стояли, в это время губоповцы избивали, пытались избивать Миколу и избивали. Микола просто еще пытался убежать, но ему не повезло, он был в шлепанцах. Его все-таки догнали. Избили первого, потом еще избили одного парня, который что-то там не хотел на видео снимать. Это была первая попытка губоповцев стать блогерами какими-то, но у них ничего не вышло, они же идиоты. Вот. И. Короче, они все перевернули, ни хрена не нашли. И в самом конце они в каком-то рюкзаке нашли несколько листовок, пару книг и какие-то стикера. У них было столько радости. Mm -hmm. Но ну, это надо было просто видеть. Резко из злых собак, которые на всех орали, что-то гавкали, не превратились в таких добрячков, которые... Да что вы стоите на коленях? Да садитесь вы уже! Да что Да сядь ты на это дерево! Что ты стоишь? Да покури ты уже, не переживай. в туалет... Да пусть он идет в этот туалет. И они просто такие, ну все, мы поехали счастливо отдохнуть и что это было милиция из крупок ответствовала точно так же причем очень было смешно когда местный опер какой-то из крупок в штатском просто ходит и по телефону разговаривает да хрен их знает кто это да они все да не буду у них ничего спрашивать да не с автоматами то есть даже крупская милиция не понимала что происходит и когда уже эти вот гоблины уехали остались мусора из крупок они такие ребят ну вы бы другой район бы выбрали ну, царян типа, мы же не знали, что так будет. Так они даже не пытались узнать, чей это рюкзак. Просто Они такие, чей ну, как или... стандарт, чей рюкзак, не чей". Ну, окей. Они всем, крупская милиция всем выписала повестки, причем офигенно выписала, не указав там ни фамилии, ничего. Естественно, по этим повесткам никто не пришел. На деревне дедушки, да да, да? да, да, Вот. Что еще было смешного? У нас была собака с собой в лесу и добрые губововцы или соборовцы. Ну, добрые, в кавычках, конечно. Пытались ее покормить гречкой. Гениальные люди просто. Вот. Потом пытались сожрать нашу еду, видимо, потому что был какой-то момент голос. О, жратва! О! Нет, там был такой крик. О, жратва! А, блядь, все веганское, сраные веганы, что-то такое. Расстроились, что суп развернули еще. Да, суп кто-то из них развернул. Ну, в общем, такое. Было не очень приятно. Особенно, когда они уезжают ночью. Мы такие ночью в лесу просто такие. Что это сейчас было? Вот. А, насколько я помню, после всей этой истории только один человек получил штраф за спиленное дерево. Причем, получилась э, официальная там легенда спецоперации, то что дерево спилили. Там даже лесник приходил, и была очень смешная история, когда этот лесник подходит к чуваку, поднимает его и говорит, ну я лесник, будешь со мной разговаривать? нет, ну ладно, что-то там такое. Я не знаю, почему лесник именно к нему тогда подошел, ну вот такая вот дурацкая история, но. Самое интересное в этой истории то, что просто идиоты из губопика, всей своей банды, прыгают в Хаммер, берут взвод Собра или как это называется, вот. приезжают за километров 60, наверное, а то и больше в лес под Минск, чтобы просто накрыть тусовку там 30, 20 или сколько нас там было анархистов, помешать нам, блин, попить чай, ну, я тебе реально понимаю, почему денег в казне вообще нет, все они идиоты какие-то, вот. Ну, и, в общем, это самая интересная история за 18-й год. 19... Закончилось, сейчас еще раз, закончилось это ну, ничем. То есть, никакие там не ни протоколы административные, не уголовные дела. По факту, вот это, терроризм какого-то, не знаю, сиюминутного, как это назвать. Единственное, какие Нет. были последствия, это было несколько обысков. Вот. И насколько я помню, на тот момент сотрудники Губопика для себя там даже новых людей не нашли. Может быть, одного человека только. То есть, ну, просто чуваки поехали 60 километров на спецтехнике, стреляя в воздух. Просто не зачем. Чтобы пару книжек отобрать у анархистов, господи, в интернете есть. Библиотека, Библиотека анархизма гуглите. 19-й год был более менее спокойный, ну, у нас же была условная либерализация. Меня больше интересовало то, что произошло в начале двадцатого года с началом коронавируса, когда просто я увидел огромное количество вот этой солидарности и поддержки со стороны белорусов, когда государство просто устранилось от решения проблем. Я увидел, в принципе, воплощение вот каких-то анархических идей на практике. Mm -hmm. Анархия работала был пример вот такой хорошей Беларуси, который продолжается до сих пор. Когда государство просто забило болт на то, что огромная проблема с коронавирусом, и опять же тратило кучу денег непонятно куда, вместо, э, вместо того, чтобы тратить на медицину, люди просто массово начали помогать друг другу и спасать друг друга. Вот. И я садил за этим в Минске, я следил э, в городских чатах барановичских. К сожалению, в Барановичах, э, живя в Минске на тот момент, я не мог как-то активно помогать. Моя помощь максимальная была там... Э, передавать какие-то средства защиты на маршрутке. Я скорее был как курьер. Но я видел, что происходит, и меня это очень вдохновляло. И на фоне вот этих событий было понятно, что выборы пройдут в какой-то новой интересной атмосфере. Как оно и получилось. Этим летом мы с моим коллегой немножко разделились. Он поехал делать революцию в Барановичах. Я осталась с нашими товарищами в Минске чтобы мы могли продолжать и вместе что-то думать, что нам делать, как нам действовать дальше, какой вклад мы можем внести в... в эту революцию, если уже можно так сказать. Мы очень много участвовали в протестах, как анархисты, мы делали разные акции. По понятным причинам я не могу рассказать, что это были за акции. И люди стали замечать, что анархисты активно участвуют. И это было не что-то, типа, о, это маргиналы какие-то, они там заносили, они сейчас свои коктейли достанут. Это было так, тут репрессируют анархистов, давайте найдем им квартиры, давайте там в АДВД их встречать, давайте как-то им поможем, деньги им будем собирать, потому что они же нам помогают. То есть основная часть вот из простого народа, которая составляла протест, она вполне позитивно к вам относилась? Да, они... Они увидели в нас силу, они поняли, что, я думаю, сейчас они уже поняли, что, в принципе, то, что они делают, это анархические штуки какие-то. То есть там взаимопомощь, солидарность, когда тот же момент с коронавирусом, был момент, когда в Минске пропала вода нормальная, и люди снова стали сами подвозить друг другу воду, собираться районами. — На Новоборовой, да? — когда было, да. Да. да, и то есть, когда, когда я попала на сутки, мы обсуждали с сокамерницами разные анархические теории. Мне еще попала книга «Сапиенс. Краткая история человечества». И мы читали ее всей камерой и обсуждали разные теории, которые описывал автор. И моя сокамерница, она была... Она есть просто обывательница. Она там дизайнерка одежды, ну, то есть, в принципе, живет обычной жизнью, просто сейчас за счет этих выборов включилась больше немножко в политику. Как и все, наверное, большая да. часть белорусов. В принципе, как и все. И она говорит, анархизм – это, ну, это что? Это же там хаос какой-то. И мы говорим, слушай, ты же сама делаешь разные анархические вещи. Только ты, ну, то ты, не, ваш... Только ты не знаешь, да. что анархические. Да, это да. ну, организация, вот. по сути, ведь. И она говорит, слушай, а реально, это же не хаос, это круто, да, mm -hmm. вы правы, типа, это реально что-то интересное. Почему в школе об этом не говорят, почему там, то есть по телевизору об этом не говорят, почему об анархистах говорят только как о террористах, каких-то радикалах, хотя на самом деле мы все сейчас являемся анархистами. А почему ты думаешь, на самом деле говорят по телевизору и в школе, что анархисты это маргиналы, и это плохо? Да, потому что мы очень опасные для них люди. Потому что если говорить в школе, что анархисты это хорошо, тогда это самое, у власти, тогда люди поймут прекрасно, что власть собственно, нахер не нужна. Ну, есть пример, у вас есть хороший пример в Исландии с пиратской партией, где ребята добились очень много. Есть примеры, да. Ты сейчас начал рассказ уже с истории этого года, а вообще в принципе до этого года, до этих выборов, ты где-то как-то политически себя проявляла, участвовала в каком-то, в каких-то активностях, или так скажем, практическое применение вот того, что ты сейчас рассказываешь, только случилось в твоей жизни в этом году. Я сама просто из небольшого города, угу. где никакой политической силы никогда не было, где людям все время было все равно на то, что происходит. И даже сейчас мне очень трудно разговаривать со своей матерью. Потому что она говорит, ну ты же ничего не изменишь. Я вот плохо себя чувствую из-за того, что ты там подвергаешься репрессиям, из-за того, что тебя избили, посадили на сутки, ну ты же ничего не поменяешь. И я и пытаюсь сейчас донести, что нет, ну мы все вместе, мы меняем, мы что-то делаем, и это уже происходит. Но в маленьком городе людям очень трудно это понять. И я столкнулась э, с анархизмом, с анархистами непосредственно, когда попала в Минск. Поначалу для меня это было очень трудно. Это этот год? Нет, это не этот год, это около пяти лет назад примерно, точно уже не скажу. И я по чуть-чуть, по чуть-чуть вклинивалась -чуть начала читать какую-то литературу, и мне было очень трудно поверить в то, что реально есть такие люди, которые могут помогать друг другу безвозмездно, которые просто ценят друг друга и готовы бороться за своих товарищей. Сейчас, отчасти, мне тоже иногда это трудно принять, ну, потому что ну, я не могу в это поверить, просто, что, что это реально существует. вот. И непосредственно в борьбу как таковую я включилась этим летом уже. То есть у тебя была такая теоретическая подготовка этот период, а практика пошла да, вот Практика сейчас. Расскажи, чем ты занимался во время так называемые предвыборные гонки, но ну, скорее всего, там предвыборные посадки, которые происходило в Белоруссии. и какие были последствия этого всего? Ну, естественно, как анархист я, я участвовать в выборах вообще не планировал и не, пла и не участвовал. За все свои годы жизни участвовал в выборах только в 2015 году в качестве наблюдателя. Вот, Естественно анархисты бойкотировали выборы, выступали за бойкот, агитировали за бойкот, потому что мы противники представительной демократии, и считаем то, что честные выборы ничего, собственно, не поменяют. То, что сменится рожа в телевизоре, которая нас не представляет, как бы народу ни холодно, ни жарко. Причем, в принципе, я и говорил на предвыборных пикетах Барановича, и, на удивление, сорвал овации. Как бы. Лю люди были со мной согласны, что один человек не способен какая-то группа людей поменять. Вот. Что делали анархисты? Анархисты агитировали за бойкот и против, собственно, самих выборов. Какие-то акции анархистов до выборов были, наверное, буквально несколько акций ээ, в Минске. В Минске революционное действие провело один пикет. Видел много анархических листовок с ссылкой на группу Промень, ээ, тоже призывающих к бойкоту. Ээ, что делали мы в Барановичах? Мы не поддерживали ни одного из кандидатов но при этом мы понимали, что в данную компанию просто не участвовать и агитировать за бойкот не лучшая идея, потому что прям вот такого подъема и гражданской какой-то активности я не видел никогда. Очень резкий скачок. политизации Да, да, общества. да. да очень, было очень, было очень глупо, Наверное, его не использовать и уводить как раз-таки в этих условиях сторону бойкота, как это было рационально делать раньше. И мы решили, что так как у нас, немножко еще расскажу, мы достаточно долго в Барановичах занимались организацией концертов. У нас там есть инициатива контркультурной Баранки Пан, в рамках да. которой мы делали всякие прикольные концерты, тоже какие-то просветительские штуки. И вот за все эти годы организации мероприятий у нас собралось какое-то небольшое количество музыкальной аппаратуры. И мы просто... Я увидел, как проходят пикеты в поддержку Тихановской в других городах, что на них приходит очень много людей, куда больше, чем приходило, например, протесты в 2017 году в Барановичах. Тогда было человек 400. И я подумал, что да, будет очень глупо, если мы не воспользуемся возможностью как бы, донести какие-то свои идеи э, до этой публики. И плюс, в любом случае, победа Тихановской это меньше изол. То есть мы понимали, что она не победит, но если мы поможем... как бы каким-то позитивным изменением, хуже нам точно не будет. Вот. Все вот эти вот изменения, которые могли произойти после победы, они бы, скорее всего, пошли на пользу и народу, и нашему анархическому движению, и его возможно... у нас появилась бы возможность для дальнейшей какой-то работы. Вот. И мы просто, я предложил участникам штаба Тихановской барановщины, Взять у нас аппаратуру для пикетов. То есть бесплатно. Единственное, у нас было условие, это свободный микрофон, чтобы любой мог высказаться. И к нам приехал человек, мы пообщались, все, загрузили в машину. И вот на первом пикете, на котором было буквально, наверное, 150 человек, вот, стояла уже наша аппаратура. Я включал музыку. Ну и помогал это все подключить. Ну да, и сам выступал. И я говорил, что... Выборы это не решение, что у нас не будет честных выборов, потому что ну, я как бы, понимал, не первый год, так скажем, видел этот ужас и понимал, чем все чревато. И я говорил, что только наша самоорганизация, наша упорная борьба что-то может изменить. То есть мы не можем поставить галочку в бюллетене и что-то поменяется, оно так не работает. И даже если бы оно, так пом... оно вдруг поменяло бы лицо в телевизоре, суть вещей бы не изменилась. Как хорошо сказал Эмма Гольдман, если бы выборы могли что-то изменить, власти бы их отменили. Ну, собственно, об этом я и говорил. И вот, первый пикет был достаточно малочисленный, потому что местные власти просто не давали нормальную площадку и нормальное время под пикет. Следующий пикет штаба Тихановской-Барановичскому удалось выбить получше время. И там уже была сцена, прям там было красиво. Это был тот же парк, просто немножко принесли место. Тогда пришло, наверное, более 500 человек. Вот. Я сорвался с работы из Минска, приехал специально туда, что ожидал, чтобы быть больше людей. Да, было 500+. Плюс. Тоже выступил. Ну, речь, как мне показалось, была достаточно такая зажигательная, потому что овации было море, там, людям очень понравилось. Многие подходили, говорили, вот, все правильно сказал. А я ее начал с цитаты из интернационала. И я на самом деле опасался, что когда я вот цитировать буду, меня тут просто закидает там, с тряпками какими-нибудь, потому что ну, она же коммунистический гимн. И... Нет, люди аплодировали, а я прочитал строчку о том, что никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой, да будем освобождение своей собственной рукой. И дальше я немножко про, э, начал критиковать э, вот эту всю идею, что Светлана Тихановская, мы можем ее выбрать президентом и что-то поменяется, и она там даст нам конституцию и так далее. Но удивление людям это понравилось. Вот. Следующий пикет Тихановской, который прошел в нашем городе, это был уже пикет с ее участием. На него мы подготовились и пришли с несколькими плакатами. Мы сделали креативный плакат «Белорусскую рулетку», на которой ничего хорошего выиграть было нельзя. Там были как бы 500 долларов, но на них никогда не выпадал. Ну и стрелка отвалилась потом. Ну это да, белорусские реальности, что ты вообще ни от чего не зависишь, что кто-то другой тыкает. Вот. Был плакат «А без президента слабо», который Светлане Тихановской немножко испортил настроение. Я стоял у нее на пути, когда она шла. И, в общем, когда она увидела этот плакат, она как-то немножко расстроилась. Хотя людям он понравился. Правда, возможно, они думали, что этот плакат связан напрямую с нашим диктатором, а не с самой идеей какого-то mm -hmm. президента. Вот. И было два плаката про самоуправление и прямую демократию. Вот. И уже идя на этот пикет, я ожидал, что, собственно, из парка мы не выйдем. Пришло 8 тысяч человек, с нами наделали кучу фоток, телеканал Дождь нас красиво сфотографировал, взяли у меня коротенький комментарий, все счастливы, всем все нравится, вот. ну, кроме Светланы Тихоновской. Мой плакат ей точно не понравился. Было очень смешно, когда ее охранники тыкали в меня пальцем, когда я встал с этим плакатом, Одному из бараночных активистов, и судя по тому, как он показывал, что все типа нормально, я так понимаю, на меня тыкали пальцем, не провокатор леет. Но местные как бы знали, что нет. Вот. Ну, просто у меня немножко расходятся с ними позиции. И вот этот пикет прошел, нас не задержали. Мы разъехались, я поехал в Минск на работу, и на следующий день в барановичах анархисты провели несанкционированный пикет. Это. Этот пикет и пикет революционного действия, это были два единственных пикета предвыборных анархистов. Оба не санкционированы, конечно. Вот. И на следующий день буквально ко мне в Минске, в квартире, в которой я жил, пришли два товарища в штатском. Якобы проверяли съемные квартиры, но почему-то в документах были данные не человека, на которого который был официально, официально оформленен квартир, а мои данные. Mm -hmm. И я... Все прекрасно понял, собрал рюкзачок и уехал на родину. Ожидать 9 числа. Вот. 9 числа я и несколько еще моих товарищей, которых тоже начали искать. Я так понимаю, просто Баранович ГУВД работает так, как в принципе все ГУВД. Известные анархисты, анархисты провели акцию, значит, виноваты вот эти анархисты. И наплевать, что они были в Минске, в Бресте, в Жодин, да хоть в Китае. Виноваты будут эти. А если нет, будем их лупить. Есть у нас такой Геннадий Геннадьевич Валуй, он меня не бил никогда, честно скажу, и со мной нормально, более-менее общался, но неоднократно избивал других людей. Mm -hmm. Вот. И насколько я знаю, сейчас он э, да, перешел с давления на анархистов на давление на дворовых активистов. Какие-то фамилии, на самом деле, всех силовиков да, говорящие. Да, ты на самом деле там ну, Как в дворе не Все прям очень сходится. Mm -hmm. Вот. И получается, мы как бы несмотря на то, что мы прятались, что жили у знакомых, мы встречались по вечерам, планировали, и, честно говоря, на 9 число мы не думали, что у нас там будет прямо, ух, и ах, как оказалось. Мы ожидали, что это будет просто, скорее всего, митинг на несколько тысяч человек, который вряд ли закончится революцией или какими-то массовыми протестами. Это вообще продолжение. Да, то есть мы ожидали, что в лучшем случае это будет как протест семнадцатого года, затянется там на несколько недель угу. и как бы было понятно что это последние выборы которые участвует лукашенко как бы всем было уже ясно но мы понимали что прямо сейчас мы не победили. Вот. и мы планировали как что у нас, у нас были с собой листовки когда мы шли 9 числа вот, в центр у нас был мегафон и мы планировали что я как уже известный персонаж которого ищу буду выступать в мегафон ребята раздают листовки и все это заканчивается, скорее всего, для меня задержанием, а как бы, товарищи уйдут, и слава богу. Вот, но ситуация немножко изменилась. Вот, мы потом узнали. И получается, 9 число, 8.30 вечера, мы сидим во дворе, никого не трогаем. Нас 8 или 9 человек. И просто мимо проезжает тот самый автобус, на котором, э, который ждал Петра Рябова, который возил меня Короче, с концерта там, в одиннадцатом году. Какая по счету это твоя встреча с этим транспортным сериалом? Ой, я, я думаю далеко не первая. Я возможно еще во времена около футбольной да. даже на нем успел покататься, просто об этом не помню. Короче, в принципе надо было бы уже закрепить на тот момент себе. М -м, да пора его уже сжечь, как мне не, кажется. это все следующий раз, конечно. Вот. Ну или просто списать, потому что он реально старый. И проезжает этот автобус, вот. Они останавливаются, выбегает сначала один космонавтик барановический, видит нас, останавливается, потому что друзья же еще не подбежали, а стрёмно бежать к нам. И в этот момент просто часть ребят собирает все, что у нас было, нажито это по трудом и убегает. Там было очень, очень неудобное место и всем вместе убежать бы не получилось. Mm -hmm. Я с товарищем, которого тоже уже искали, мы решили вдвоем остаться, прикрыть отступление. Ну понятно, они же не побегут за всеми, хотя бы кого-то заберут, тем более тут лица, которые они уже знают. Там был начальник Барановичский ПС, э, не знаю его фамилию, хотя за столько лет пора бы уже познакомиться. Он и на концерты наши ходил, постоянно стоял с недовольным лицом, что-то там взбатрили. Да, его троллили постоянно со сцены. Вот. Э, ныне тоже в тюрьме находящийся вокалист группы Мистер и Грибанцер как-то его троллил. Говорит, если э, какой э, понравилось говорит, наше выступление начальнику нашему ПС. Вот, белорусских бы песен побольше, он говорит, для вас специально беловежскую пущу стоящую нас вот. Надеюсь, он скоро выйдет и собирает и беловежскую пущу, и еще что-нибудь повиси. И Надеюсь, похоронный марш на... Да, и похоронный марш на могиле одного мудака, усатенького. И вот, часть ребят убежала, часть осталась со мной, и, в общем, нас пятерых забирают в наше ГВД любимые. Причем нас забирают достаточно мирно, без насилия. И было очень смешно, подходит тот начальник, я говорю, о здрасте, он такой, угу". звонит, говорит, да, пятеро, коротко в черном, фамилии уточняет наша фамилии, говорит, есть, забираем, забираем, мы уже переглядываемся, ну, собственно, нас тут уже все знают, вот. Было очень смешно, что рядом, один из сотрудников милиции невысокого роста, он прям постоянно там что-то нервничал, когда угу". они смотрели и поправлял балаclau. Потом оказалось, что это сосед одного из моих друзей. И тот его узнал, несмотря на Балаклаву, ну и, в общем, как-то, на самом деле, там, всем было не очень комфортно, судя по всему, нам, наверное, было спокойнее, чем Вот, в общем, нас забирают, везут в ГВД, кто-то из этих идиотов пшикает баллоном, весь автобус задыхается, я их начальнику говорю, чего же вы своих подчиненных-то не научитесь, как то разберемся, такого больше не будет. Ну, в общем, веселой такой атмосфере мы приезжаем в ГВД, а там наши вот друзья из уголовного оружия ну, тот же самый Геннадий э, Геннадьевич Валуй забирает меня кстати, в кабинет говорит, мы с тобой 10 лет знакомы, а ты все, все тут сидишь, хватит, уже, у меня в твоем возрасте двое детей, ну и давай мне на очередь. Это какое число, напомню, он 9 число, 8.30 да. После выбора. Вот. И с ним у нас был очень интересный диалог. Он такой, в пикете анархистов участвовал? Я говорю, участвовал. Он говорит, ну сейчас протокол пойдем составлять. Я говорю, а какой протокол? Он же санкционированный, в смысле санкционированный. Я говорю, ну пикет Тихановский был санкционированный. Говорит, «Какой пикет Тихановский? типа про пикет анархистов?» Говорит, «Так, а мы анархисты с плакатами на пикете Тихановской стояли. Ну, в общем, не тот оказался пикет. Хотя меня и товарищи опрашивали по поводу вот этого пикета за третье число. Но дальше опроса никуда не пошло. Я сказал, что я был в Минске. Сказал, в какое время, на каких станциях в метро. Я говорю, пожалуйста, видео с камеры берите, у вас же камеры натыкали. Ну, воспользуйтесь, пожалуйста, а, Несколько часов нас продержали в ГУВД. Вот. Причем мы сидели у сотрудников уголовного розыска, с которыми у меня еще с -го года был спор про, про прямую демократию. Я им рассказывал о интересном опыте Курдистана и сапатистов. И, и все закончилось тем, что один сотрудник сотрудников, из кабинета, сказал, прямая демократия, рабочая модель, все, соглашусь, но в Беларуси реализовывать не надо. Ну извините, из-за тупости нашей власти люди и так уже реализуют. Потиху. вот и где-то к часу ночи нас отправили естественно в ивс людей достаточно было много то есть мы видели там нас я так понимаю заводили уже чуть ли не самых последних из вот такой большой волны но я не видел никого избитого то есть все достаточно было мирно к этому мужик что-то там ругался но них хорал, что они все здрадники предатели и все ответят но его никто никуда не выводил, не бил, то есть все было мирно. Как бы я на тот момент еще не понимал, что происходит. Меня э, и моего товарища заводят в камеру. Там уже сидят два барановичных активиста, которые, одного из которых я знаю. Вот. Такая теплая встреча друзей. Ну и все, как бы мы ложимся спать, слышим, что ночью еще кого-то приводят, что кто-то кричит, что мне негде спать, да спина полу, типа, что тебе место? Вот. И все вроде тихо, спокойно, следующий день и... А, ну и я же ожидал, что в Барановическом ИВС тут вообще лакшери условия, как и было в семнадцатом году. И проверка утренняя, построение, а тут какие-то все в масках злые, как собаки, орут, что-то кричат. Веганское меню предлагают? Ну, веганское меню, и что захотели? Мы не в Швеции. Ну и в общем... А моего товарища хватает, один из сотрудников, за шкирку, потому что на обыске у него из штанов не достали веревочку, вот, там что-то начинает на него орать, я начинаю, ну, я делаю ему замечание, какой-то шкет с пушковыми усами, спрятанным под маской, начинает что-то кричать на меня, я ему говорю, назвал свою фамилию, он ждет меня на три буквы прямым к я начинаю уже с ним собачиться с ними всеми, и тут их начальник смены говорит, ты уже наговорил, типа, свою, я убылся, к тебе следователь по 339 третьей части придет. И тут я вспоминаю вот этот вот баллон, который кто-то из сотрудников распылил в автобусе, и у меня первая мысль. Они хотят на нас баллон повесить. В общем, настроение мне на ближайший день точно испортили. Угу. И даже не на один. Вот, Они наорали на всех, ушли. Ну, я, я еще не мог понять, что происходит. Но подумали кстати, раз, типа, достаточно много задержанных. Просто такая, первая акт устрашения. Ну хорошо, типа, не страшно. Сидим дальше, все в порядке. К вечеру у нас вытягивает уже сотрудник в форме, к себе в кабинете и составляет протокол. И тут я узнаю, что, оказывается, задерживали меня не на советской 56 в дворе, кажется 56, а на Ленина-2 в центре города, в группе людей, которые кричали. Ну, классика, жанр. Да, да, да, только мат вычеркнули, но руками махал. Я говорю, ну окей, с протоколом не согласен, все. Очень тоже была смешная ситуация, потому что сотрудник молодой смотрит на мои татуировки и спрашивает, а что за татуировки? Я говорю, ну, субкультурные. Говорит, а может вы еще рок-музыку слушаете? говорю, слушаю. А может еще и король шут слушаете? Я говорю, а я на концерте был. И тут у него аж глаза загорелись. А в каком году? В 2006. По его взгляду я понял, что сборит. короче в 2006 он там еще на киша не мог ходить. Молодой же. Ну, в общем, ему было очень интересно. Потом этого сотрудника я встречал еще на митингах. Я, ну, я тогда уже сидел, говорю, сейчас вот я через 15 суток выйду, я понимал, что, собственно, будет. Говорю, уеду от вас подальше, бо вы меня достали. Я встречаю потом на акциях, он подходит, говорит, так а ты же говорил, что уедешь. Я говорю, ну вы же раньше выпустили, так куда же я поеду, у меня еще 15 суток, мы их не истекли. Вот. И да, составили протокол 17.1, ну ладно, составили, да составили, как бы все очень ожидаемо. Ну и я надеялся на 23.34. Вот. Все, завели в камеру, сидим, никого не трогаем дальше. Периодически что-то там не разрешают, что-то запрещают, какие-то передачки уже пошли. А под окнами, особенность барановичной то что окна не заделали. То есть, ты можешь просто выглянуть в окошко, даже в форточку высунуться, <связать> на котиков посмотреть или и на, на мусоров. И, не новость, и да. первые 4 дня или 5, наверное, мы просто, да, наверное, всю неделю первые, мы пока мы находились в этом здании, мы видели, как эти отморозки строятся во дворах. Мы видели машину ВВЭшников, мы видели несколько автобусов, один из них городской, с гармошкой полных мусоров, мы видели эти автозаки, мы видели каких-то мудаков в масках, которые ходили вот этой дубинкой размахивали, типа имитировали, как они будут всех избивать. Mm -hmm. Ну, в общем, все это дерьмо мы видели и всех этих уродов. Очень хотелось крикнуть, чтобы все сдохли, но мы понимали, что закончится очень плохо. Вот. На следующий день э, нас посетил Сотрудник КГБ Безик, то есть их там было два, просто с Безиком я уже был лично знаком, потому что он репрессировал столько моих знакомых. Он вызвал к себе в кабинет сначала нового товарища, товарищ сразу сказал, я с тобой еще разговаривать не буду. Вот. Следующий был я и барочек КГБшники идиоты. Ну Просто я развел КГБшника на историю о том, что происходит в стране. Вот Диалог был какой, но он хотел с мной пообщаться, я отказывался с ним общаться. Говорю, вы знаете, кто я, я знаю, кто вы, зачем же нам разговаривать. Вот. И когда он уже хотел встать и вызвать конвоира, я говорю, ладно, давайте, ответьте мне на вопрос, что происходит в стране. И он мне рассказывает mm -hmm. про баррикады, про коктейли Молотова, что в каких-то там, где-то в Пинске там, прям насилие против сотрудников. Я сижу в маске, у меня там улыбка до ушей уже такая. Вот. Я уже... И он рассказывает про убийство, свидетелям которого ты стал. Вот. А, ну, ту самую версию, что там взорвалась в руках граната, там, все вот эти вот истории. Ну, такую а-ля мвд э, официальную версию. Но это было первое, что мы узнали, потому что мы даже менты ничего не говорили, интернет-то, еще не было. Наверное. Насчет интернета, вот, грубо, неделю назад на твоем месте сидела одна девушка, которая выдала очень интересную теорию, что интернет, на самом деле, отвечали не чтобы мы не собрались, а чтобы всем мусорам давать дезинформацию, то, что все, вся Беларусь горит, только вот наш городочек, это огонек надежды, и давайте Подниматься. А, на самом деле готов в, это, готов в это послу... поверить, потому что, ну, я так понимаю, просто потому, как готовилась барановическая милиция, они ожидали, что, не знаю, там, реально броневики сейчас приедут какие-то, тут оружие подостают, там, не знаю, mm. 300 бойцов Вагнера откуда-то выйдет, mm -hmm. что у них там еще какие-то, а машина с Украины прорвется, ну и, в общем, все вот эти вот страшные истории, но... Которые должны будут сразу вроде да но нет пластиковые бутылки смогут молотом да и в общем он мне отдает эту статистику и начинает петь мне дифирамбы о том что я вот на митингах за ненасильственное сопротивление втирал а вот эти люди заносили ну в общем пытается как-то меня развести на диалог и все законч... заканчивается вот его монолог и он такой ну а теперь ты мне на вопрос ставь. я говорю нет в смысле ну это же нечестно. я говорю то что я здесь сижу это честно ну, в общем, диалог у нас не получился, и, собственно, он меня и отправил. Ночью плакал в подушку, видимо, где-то. Да, ну, кстати, выглядел он максимально просто уставший. И, как я понимаю, просто эти ублюдки сидели э, у начальников ГВД прям в кабинете и курировали весь разгон. Ночью этого дня мы слышали от сотрудников милиции, э, которые вот прям прибегали в ВВС, крики и серии. «Нахрена я контракт продлевал? Дан бы его нафиг!» И кто? Либо в эту, либо в предыдущую ночь один сотрудников орал, да это жесть, да был? Ну, в общем, со всеми вытекающими. А, да, среди сотрудников было много недовольных. Был очень интересный один сотрудник в ВВС с белым браслетом, который был максимально корректный, это была самая нормальная смена. И он как, там, как он на работу прошел в белом браслете? Я вообще не понимаю. Что это было? <соцебуло> я тоже задавался этим вопросом. Его кто-то увидел браслет и потом просто все… И когда нас уже на СИЗО повезли, когда мы там стояли несколько часов в камере одной все и в прогулочном дворике, mm -hmm. все тоже обсуждали. Все это видели и все не понимали. И он и чай давал, и сигареты давал, когда надо. То есть, кипяточек там принесет, сигаретку дай заплыть. Будет. Нормально будет. На самом деле это просто кто-то отпиздил бусора. Я формы. хотел от Да, и просто говорит: так, пойду ребят погрею. Ну, я на самом деле не удивился, что так и было, но... Я так да. хотел автозак купить. У же перед выборами тоже автозаки выставили на продажу. волонтерской службы весны была шутка на эту тему про народный автозак. Очень давно они там хотели его сделать, но не получилось. Вот, приходит этот товарищ Безик и после него уже суд. Моя любимая судья Копач, она же жопач, вот, который ответит за все свои преступления. Она судила меня и моего товарища. У нас было ходатайство о переносе рассмотрения дела, и потому что нам нужно было нанять адвоката. Она удовлетворила, сам начальник ГВД приходит к нам к камере и говорит, а где ваши телефоны? Мы говорим, у нас нет телефонов. Он, наверное, со словами, что мы, чертовы, анархисты ходим без мобил. ушел, вернулся со, своим, со своей звонилкой, набрал нашим родителям, и мы ему там уже кричали, ну, там, наймите адвоката. Причем моя мама не понимала, кто и звонит и что это за начальник ГВД, но она вообще у меня с милицией не очень хорошо дружит. Ну и, в общем, мне пришлось прям, он мне протянул прям телефон, чтобы я сказал, мама, это я, найми адвоката, пожалуйста. Очень надо. В общем, на следующий день пришел адвокат, который нашел свидетеля, нашего задержания, который снял видео нашего задержания, где отлично видно, что мы не в группе людей, не на Ленина 2, не махаем руками, вообще все не так, как написано. И вот, суд, свидетель, вся наша тусовка, 5 задержанных свидетелей, плюс еще со стороны свидетелей, плюс видео, плюс ходатайство о взятии видео с камер с Ленина 2. Судья говорит, слушает свидетелей, видео, конечно же, говорит, а-а-а. Отклонить. Фальшивка, Фальшивка с, Фальшивка с Польши, Фальшивка. да. А на Ленина два слишком много людей, а мы, а мы вас не узнаем. Охрена в этом камере тогда навешали, если а не 3 мегапикселя. Да. Ага. Вот. Ну и в общем все это заканчивается тем, что мой вся не возвращается. Злой просто. Ужасно. Вот. И он тоже очень любит судью Копыч. Очень сильно был рад вот знакомству с ней. И в общем говорит пятнашка. Захожу я, поругавшись с ней, говорю, что ладно, давай продолжим твое судилище. Вот. Все мои вопросы моим товарищам были, как сидит-то, сколько суток пришла ли передача. Причем она даже не прерывала, что удивительно, хотя мой главный вопрос же не поделал. Ну, я узнал нужную информацию и в конце она говорит, суд удаляется. Я говорю, так, давайте без этого цирка. Вы знаете, сколько я получу, я знаю, сколько я получу, давайте закончим. Типа, общение наше неприятное и так далее. 15 суток, я говорю, спасибо, увидимся в новом Беларуси. То если натурально Это... даже она не сымитировала после 2 А зачем? зачем? Решение, а и... зачем? Ну, как бы все-все понятно. Копыч прекрасно знал, кто я, как бы не первый раз меня судила и видел в судах, и поэтому все было очевидно. Ну, то есть, не стесняясь, мы сошлись на то, что да, зачем тебе. Да, ну, и... Решение-то готово, давайте озвучим. Я, я больше скажу. Решение, скорее всего, принимала не Копыч, а ГБшник Безик, потому что он свои тетрадочки у каждой фамилии, кого он опрашивал, ставил пометочку. У них-то, наверное, какая-то система знаков была. Ну, нам, нам, наверное, дали по пятнашке, потому что давно любимое и давно известно, и сволочи такие с ГБшником разговаривать оказались. А остальным нашим ребятам дали 7, 8 и 12. И вот судя рисует а, самые оправданные 15 суток в своей жизни. А, что было дальше? И мы продолжаем сидеть в том же ИВС, где нас сразу и привезли, и где нас и судили. Кстати, да, судили нас прямо в ВВС, в кабинетике. То есть это не какое-то... Нет, это нас не везли в суд, у нас скайп в баранович, видимо, не завезли. Угу. Про лицензионную винду, я думаю, они не слышали. Кстати, Про камеры камеру тоже. Можно будет этого потом ну, Это другое дело. И да, то есть мы оставили там же. И до пятницы мы сидели, никого не трогали. В зависимости от смены, то у нас там сверните матрасы, то разверните, то то то все эти гоблины также строятся под окнами каждый вечер. Вот. Но ну, давай еще вернемся. Это было просто вот обычный, обычный кабинет. Да. Просто какого то там следователь вертухая, Нет, нет, нет. Или актовый зал. Это, Это маленькая как... комнатка для допросов в ВВС и просто. Mm -hmm. На месте, где обычно следит следак, или там твой адвокат, если ты с адвокатом uh -huh. встречаешься, сидит судья. Рядом на стульчике сидит э, ее секретарь, и на соседнем стульчике сидит мой адвокат, и тут сижу я. Ну uh -huh. Такая тройка люс. А, что сижу, я стоял, кстати. Там даже uh -huh. для меня места не нашлось присесть. Да, ты и... Заходишь, тебе стыками вы... точенными и присаживайтесь, пожалуйста. И 15 суток, пожалуйста. Yeah. И мордоворот еще стоит за дверькой. Все? Это вот такой суд по-барановичски. А ты в браслетах стоишь? Не-не-не, браслетов, конечно, не было. Стою в масочке, нам целую маску на все 15 суток выдали. Ух! На ты... всех, назовешься? На... Нет, на... у каждого индивидуальная было. Ты на да. Не, ну хоть выдали, то спасибо. Вот, и все, как бы, вот такой барановичский был суд, очень угу. интересный. Сейчас я знаю, что немножко по-другому. Часть людей везут все-таки по-человечески в суд, часть людей, которых все-таки кто-то ждет в суде, их судят либо в ИВС, либо по скайпу, там как повезет. Ну, завезли скайп, наконец-то. Ну, видимо, кто-то что-то выделил, у нас даже бусик появился. Кстати, интернет тониров... провели. У нас тонированный бус в городе появился недавно, да. судя по фотографии. Так что прогресса до Барановича доходит. Ну, Но на Новую году тоже провели интернет, наконец-то. Ну, прогресс, как бы не остановить. Режим нашел деньги на это ли нашел на врачей. И вот, пятница, сидим никого не трогаем. Утренняя проверка. Это какое число? 14, 14 августа получается. Пятница, mm -hmm. 14 августа. 14 августа э, на утренние проверки нам приносят швабру. Мойте, убирайте. Хотя они как-то вот этот раз они офигели, потому что как бы в прошлые разы каждое утро тебе шваброчку пожалуйста, mm -hmm. вот убери. Там в барану еще, кстати, кераминовские унитазы, ободок пластика, все, все как у белых людей дома. Wow. Красиво и по-человечески. Сервис. Еще какой. И по утрам раньше приходили, там, порошочком сыпали, uh -huh. там что-то обработают, говорят, смой потом. В этот раз вообще всем было пофиг на это, но вот последняя пятница, наш последний день там, мы еще тогда не знали. Вот ведро, вот мусор убрать, насыпали даже, говорят, смойте потом. Мы такие воприковал, сервис. Uh -huh. Подвезли наконец-то за неделю. И где-то ближе к обеду нам говорят: ну что, свечами на выход. Я говорю, ну все, на СИЗО едем. Ну ладно, на СИЗО, так на СИЗО. Собрались, поехали. Приезжаем в СИЗО, смотрю, а возле СИЗО, а я, получается, меня везли в газель, и я сидел посередине. То есть я видел, что в лобовом стекле происходит. И огромное количество машин возле СИЗО, куча людей возле СИЗО, я еще думаю, ну, прикольно, а что происходит. Ну и, собственно, нас на это СИЗО. Вот, наша Газель успешно ломается подгоняют автозак, нас там как-то перегоняют в этот автозак, автозак уже заезжает в СИЗО. В общем, все, нас распределяют по камерам. В нашу 14-местную да, 14 камеру загоняет 23 человека. Камера начала 20 века, это бывшая конюшни, Прям как в фильмах, там, вот этот фильм 9 жизней» Нестора Махно, известный, как там сидел mm -hmm. Махно, в таких же условиях сидел я. Вот. У нас на всех, наверное, только 8 да, 8, наверное, этих матрасов, то есть мы как-то делились, ну, там, короче, нормально у нас там анархия работала, все совсем делились, общий стол еды, взаимопомощь на высочайшем уровне, и сидели весело и красиво. И вот, э, нас туда привезли, меня и товарищи вытягивают, причем вытягивают очень странно и стремно, я сразу же подумал, что их угрозы p 339 это уже, короче, реализуются, потому что нас содержали в прогулочном дворике, и меня просто вытягивают из дворика. Меня и товарища. И мы как бы уже немножко там начали сами кирпичами уже гадить. И нет, нас ведут к адвокату. И адвокат нам начинает рассказывать, что в стране все очень интересно. Сегодня забастовки. Тысячи людей по всей стране на улицах. Насилие прекратилось. Люди, э, женщины в белом с цветами, там, в центре барановища, несколько тысяч, э, тысячи женщин в Минске повсюду, куча предприятий бастует, там, э, рабочие с баннерами идут по городу. Он это говорит, а этот адвокат, э, я с ним сталкивался в финансовом году, он был моим адвокатом, он mm -hmm. тоже, как бы, прогрессивный взгляд, скажем так. И он это говорит, и он чуть ли не плачет. Мы с товарищем переглянулись, у нас там, не знаю, у него взгляд... Горел, хороший был. Э, очень. У него взгляд горел, у меня взгляд горел. То есть, до этого у нас была информация от ГБшника, информация из местной газеты, а всем от, об этом ужасе, Избиений, о том, что парню в барановичах выбили сотрудники глаз, о куче разбитых машин, о всем этом ужасе, который происходил. И я вот слышу это о том, что люди не, не, их не запугали, они продолжают выходить. И мы просто вот на таком заряде позитива, а адвокат э, принес прошение наших мам подписать какую-то бумагу об отсрочке нашего срока. Мы, конечно же, отказались, потому что чем мы будем их, во-первых, просить, мы тут незаконно. Мы ничего не совершили, сидим непонятно за что, поэтому просить их, чтобы разрешили нам отсидеть потом. Нет, спасибо, не буду. И вот, я прихожу в камеру, рассказываю это сокамерникам. У всех тоже подъем, все начинают расспрашивать, а что происходит. И так вот мы сидим до воскресенья. В воскресенье начинают отпускать первую партию людей. Вот. И нас в итоге из большой камеры остается 6 человек. Всех позабирали. Нас перегоняют в другую камеру. Открыта кормушка. В соседней кормушке я вижу своего товарища партизана, у которого 12 суток. Вот. Начинаем переговариваться с ним. Получается, со мной в камере один товарищ делал, и вот там один. То есть мы переговаривались, узнавали новости. С нами было несколько спортсменов, в соседней камере было несколько спортсменов, они там тоже переговаривались. Вот. И в какой-то момент просто нам говорят, ну, собирайте вещи. именно такие, в смысле? Ну, вас может отпустят. Я говорю, да не могут нас отпустить. Если нас отпускают, это значит режим идет как бы на уступки. Он может пойти на уступки только в случае, если мы реально побеждаем. Я говорю, ну я сомневаюсь, что прямо тут уже без нас революция произошла. Мы бы об этом как-то услышали, увидели. И проходит какое-то время, мы собираем пакеты. Я говорю, ну нас повезут, наверное, назад в здание. Просто думали, возможно, выходной день, что больше людей задержат, не задержали. Поедем обратно. И мы с этими пакетами выходим в коридор, стоим в коридоре. И просто слышим, как в кабинете говорят, это прошение, точнее, это документ о освобождении. И просто мы с парнем стоим, смотрим на друга, а парень в очках, так у него глаза за очки выскочили. А мы вот так стоим, да ну быть не можем. И все сотрудники ВС, ой, СИЗО вот так в ряд стоят, прям смотрят на это. Выходит ГБшник, там что-то проверяет списки, и нас отправляют в кабинет. Там два человека из прокуратуры сидит, мужчина и женщина. Я к мужчине, парень к девушке. И она говорит, вот, подпишите бумагу, обосвобождите. Я говорю, я не буду подписывать. Я говорю, вы не хотите на свободу? Я говорю, очень хочу. Но я не хочу выходить сейчас, чтобы потом через неделю-две вы меня опять сюда затянули. Давайте я выпить пятнашку сижу, честно. Выйду и буду жить спокойно. Он говорит, нет, это не это. Типа, мы вас полностью освобождаем. Я говорю, в смысле вы меня освобождаете? Я смотрю, а там реально отмена приговора. У меня аж глаза загорелись. Я говорю, ну тогда да. Подписал, они извинились. Я, правда, не помню, извинился ли этот мужчина, потому что я там с ним еще ругался минимально, а девушка извинилась перед парнем, извини, что так произошло. Это заслуга адвоката или Нет, что Нет, это было? не заслуга адвоката, это заслуга народа. Это история какая? Режим был не готов к этим событиям, то, что вот это насилие происходящее на улице, к нему были готовы не только люди, но и режим. И у нас был, был, реальный, был реальный шанс первую неделю победить. К сожалению, чуть-чуть не дожали. Чуть-чуть не дожали винить людей, потому что у них не было подготовки такой, конечно. Не было ресурсов. Но сам и факт того, что на смысла тот смысла. момент мы побеждали, и режим был вынужден пойти на уступки. И потом следующий вот этот а, выход Гродненского мэра к народу и там выполнение ну, и высоты, условно то да, да, требований людей и так далее. Вот все вот эти вот уступки, несколько недель тишины, когда недель, когда особо там не, не жестили, никого не били, не задерживали. Это лучше доказательство того, что мы в какой-то момент побеждали. Как минимум, что какое-то влияние и воздействие на которое ничего нельзя да. было сказать о предыдущих каких-то акциях наверное, 10 последних. То есть ну, не было такой ну, очевидной реакции властей. Ну почему? На Я готов поспорить. Например? В 2016 году были, забас... а, были считали, забастовки -17 предпринимателей. предпринимательства. -го 16 17 тогда мы чего-то добились. Ну, для меня, кстати, очень было странно, почему пошли на с предпринимателями. Ну, насколько я помню, в шестнадцатом году бастовало до, в самом начале, на пике, до 90% процентов а эп бастовало очень много эп И, да, возможно, да. кто-то там решил, что есть шанс потерять слишком много денег, или, возможно... возможно... это очевидно, что много денег потеряется, но для них, по-моему, это было всегда не такое показатель. Или, возможно, это как-то не встраивалось в модель поведения с Западом. На тот момент у нас же уже тогда была либерализация. Угу. Ну, тут можно долго гадать, я да. не эксперт, я неактивный участник нет. этих протестов. Я не был на этих круглых столах, где там что-то решали с властью. Mm -hmm. Я не знаю, что происходило и почему они так решили. Вернемся к этому вопросу. И вот, нас освобождают, я выхожу с этими пакетами. Я первый раз выходил суток суд и говорит, в таком потерянном состоянии, что я вообще не понимал. То есть, в 2015 году меня вывозили замкать на машине и отправляли на электричке с двумя мордоворотами в Баранович. В 17-м году меня два раза освобождали, причем первый раз в Жодино, второй в Барановичах. И я как бы понимал, что делать. И тут я просто выхожу, я вижу какие-то палатки, я вижу бело-красно-белые флаги, я вижу кучу людей, кучу машин, свет какой-то. Ко мне подходят люди говорят: вам нужна машина, вам нужна медицинская помощь, вам нужна помощь психолога. Вышел в новую страну. А я не понимаю, что происходит. И у меня первая мысль что мы победили? И ко мне тут же подбегают волонтеры, говорят, подойдите здесь, стол, нужно зарегистрироваться. Я вижу своих пацанов уже, которые вышли, которые нас тоже встречают. Говорят, «Да, дайте с пацанами поговорить. Они говорят, давай пакеты, иди заполняй. Угу. Я иду, заполняю. И когда вот уточнили мои данные, как мне сказали, это для того, чтобы не было пропавших без вести, у меня спрашивают, о, точнее я спрашиваю, что происходит, объясните мне. И вот мне начинают рассказывать про тот ужас, который творился на Окрестина, тот ужас, который творился и в Барановичах. У нас э, множество раненых, э, одному парню выбили глаз, насколько я знаю, зрение спасти ему не удалось резиновой пулей. У нас много пострадавших от осколков, э, светошумовых гранат. Несколько ребят моих знакомых пострадали, одного избили в э, СИЗО в ночь десятого 10 на 11, -е. одну знакомую девочку подстрелили. То есть таких историй очень много. Это все про, про Это про только Барановича. еще с Барановича. Потом мне рассказывают что, про ужас Минска, и я просто понимаю, что мы родились в рубашке, потому что мы попались вот в этот первый момент. С одной стороны, я потом очень жалел, что я как бы я как анархист не постоял на баррикадах, как то или молотого в Беларуси летали. С другой стороны, когда я просто узнал, какое там происходило, такой, ну, может, и хорошо, что я попался в 8.30 вечера. Как бы не так. Э, ну. В общем, не будем уже заходить далеко в эти все размышления. Я узнаю, что происходит. И я узнаю об этих огромных митингах. 10 тысяч в моем городе вышло на улицу. Вот 16 числа в Барановичах 10 тысяч человек вышло на улицу в пятницу. Бастовал как минимум авиаремонтный завод. Это огромное предприятие в городе. Одно из самых успешных. Еще и оборванка. оборонка. Оно, да. оно бастовало. И еще несколько предприятий бастовало. И я все это узнаю. И я просто вот так. Единственный у меня был вопрос. Где Лукашенко? Лукашенко остался в кабинете, хорошо, а люди разошлись, и когда мне сказали, что люди разошлись, я сказал своим товарищам, что этот бой мы, к сожалению, проиграли. Войну мы выиграем, но этот бой мы, к сожалению, все же проиграем. И на данный момент, да, власть э, уже, как бы, уже уступки все закончились, у нас стадия репрессий со стороны власти, реакции, но... Весна все, надеюсь, поменяет и все поменяется в будущем в Беларуси. Да как минимум экономикой что-то поменяет. Экономика многих людей заставит выйти на улицу. Я об этом и говорю. И вот, э, нас освободили. Буквально приезжая домой, я в интернете считаю, что оказывается, а у нас завтра уже митинг под горосполкомом. И вот с товарищем, с которым мы вместе получили пятнашку, сидим. У меня в комнате его родители, моя мама, еще пару наших товарищей. Я говорю, ну что, завтра идем? Он говорит, забираем вещи и на митинг. Я говорю, отлично. И с вот, 17 числа до 23 мы, в принципе, участвовали во всех городских митингах. И если мы там вечером не ехали под ГУВД, ой, под Грисполком, то днем мы ездили к авиаремонтному заводу, где в обед выходили работники в Цепь Солидарности, к электросетям, где тоже какое-то время выстраивались работники. И где-то вот неделя это было такой э, свободы, потому что люди могли в центре, там около тысячи человек собраться, в центре города. Мы ставили колонки, включали музыку. Вот. Э, я периодически кричал, Эй, трус мэр, выходи, что-нибудь такое. Ну и такое тоже кричал, и что-то более, э, более корректное, и конструктивное. Вот. Э, люди говорили в мегафон, э, народ... Э, Несколько жителей города вот, собра... э, то есть, вот, на первой акции 17 числа люди собрали вот такой большой достаточно документ с требованиями от народа. И на следующий день несколько городских активистов понесли его мэру. И мне очень понравилось, что эти городские активисты не пошли говорить от имени народа. Они сказали, что мы не представляем людей, мы просто вот принесли вам документ как инициативная группа. Если вы хотите вступать в диалог, пожалуйста, выходите к нам. Но наш мэр Громыковский мудак, как и большинство, наверное, и все белорусские мэры, он открыто сказал, что я человек-президента, выборы легитимные, все в порядке. А начальник ГВД пообещал, что пока мы мир выражаем свое мнение, нас никто не будет разгонять. Но он оказался лжец и пиздобол, как и все сотрудники милиции. И вот неожиданность. Да, никто, никогда такого не было, и вот опять. Естественно, к концу недели начали репрессировать рабочих авиаремонтного завода. Вот. И анархистов. Получается, вот, все началось 23 числа на большом митинге. Рабочим с ремонтного завода еще в пятницу пришли повестки. Вот 23 число, воскресный митинг в Барановичах. Тогда где-то полторы тысячи собралось. Тогда было шествие с разных районов города. Оно собралось в центр. И вот мы ставим колонки, подготовили стол с письмами для заключенных с их адресами принесли несколько плакатов и вот молодые ребята придерживаясь анархических взглядов стояли с плакатиками вот и не только они причем там был очень смешной плакат ешь нас и рябщиков жуй день твой последний приходит буржуй там прям мужики с завода с ним стояли им было пока и нравился то есть в общем плакат анархистов нашли отклик у простых людей вот и еще на, в самом начале, когда мы ставили технику, ко мне и к товарищу подошли сотрудники, называли нас по фамилии и, ну, сначала подошли и сказали, что наши действия незаконные, я говорю, а ваша власть нелегитимна, так что извините. Они называют нас по фамилии говорят, что вы, как бы, ребята уже довыпендривались, ну, в общем, собственно, ждите. Вот. А я потом еще догонял их, спрашивал, а вы как крысы будете забирать под подъездом или по человеческой повестке? Они сказали, ой, мы не знаем. Ну, в общем, мы, ну, в общем мы уже поняли, что ничего хорошего нам не ждать. И вот, акция прошла, все в порядке, но когда мы уезжали, уже тихари фоткали машины, которая возил аппарат. Ну, и следующий день мы идем в суд поддержать работников авиаремонтного завода. Я призывал на митинге прийти их поддержать. Приходит человек 50, это тоже очень интересная история, потому что выходит секретарь суда, видит огромное количество людей, внутри были еще не все, много было на улице. А это что, все в суд? Говорят, да, в суд. Возвращается и говорит, ой, а дела переносится такая маленькая тоже победа и оттуда я уже уезжаю в Минск вот и узнаю что ребят которые стояли с плакатами в этот день начали уже хватать. причем очень интересно если ребятам сказали сотрудники правду у нас работал прям губопик вместе с КГБ прям вот так уже вместе настолько ну, мы страшные бандиты, бандиты анархисты. самые ну, насколько я знаю, раньше они особо не дружили, ну, но времена поменялись. В этой ситуации, да, когда они это чувствуют это, свою где-то слабость и проигрыш по некоторым фронтам, что такая спайка получилась. И вот, и пять ребят э, осудили по 23-34 и с того момента, собственно, вот с по сути, начали в Беларуси, в Барановичах, новую волну репрессий. То есть, с того момента каждый воскресный марш кого-то задерживает. Вот, на данный момент в Барановичах нет уже как таковых воскресных маршей. Но достаточно сильная и активная районная движуха, вот, просто я вот листаю чаты и просто каждый день несколько акций, там, условных пикетиков, каких-то там э, арт каких-то перформансов, то есть люди постоянно что-то делают. И раньше, если в городе, там, на весь город было 5-10 активных граждан, то теперь это несколько десятков на каждом районе. Это очень классно. И несмотря на то, что вот сейчас я просто знаю, что в моем городе достаточно сильные репрессии, несколько уголовных дел, несколько человек сейчас в СИЗО. И несмотря на это, люди продолжают борьбу. И я, например, верю, что Усатому и его режиму Кирдык, а наше светлое будущее, вот-вот вот скоро придет. Как ты думаешь, после победы все эти дворовые чатики, сообщества и все эти белорусы такие, котики, кусь за Беларусь, это все останется или Заново все вернется на круги своя, и люди перестанут здороваться в подъездах, как это было раньше. Ну, вряд ли. Помогать. Я на самом деле... Вот главное, что произошло в 2020 году, мы не победили, да, окей, но просто белорусский народ, он просто изменился. То есть до этого большинство белорусов, они не интересовались политикой, это был удел такого... Э не знаю, какого интеллектуального, не интеллектуального, вряд ли интеллектуального, у меня нет высшего образования, так что так сейчас интеллектуал. Ну, короче, это был удел меньшинства, а теперь просто, ну, а рядовой белорус, он же как жил, он, типа, я ничего не решаю в этой стране. 20 лет за меня решали, что я буду делать. Мы это Да, да. И вот благодаря тупым действиям власти, реально вот в этом году анархистам нужно было ничего не нужно было. Ничего никому не нужно Вообще, было. Вообще, вот просто власть, все, как, как, просто, как власти, анархисты власти стали власти... популярными. Потому что власти сделали все, чтобы люди все реализовывали были. на практике анархические принципы. А, как говорят... даже тоже... без анархистов самих. Да, обо многом без анархистов. Да, здесь главный протестный успех на 90, мне кажется, на 85 точно процентов, это ошибки Лукашенко. Да, спасибо, да, да. Спасибо да. большое. За наше светлое будущее. Вот. И просто, ну, я не верю, что вот эти вот люди, которые в этом году поверили наконец-то, что от них что-то зависит, что они не просто винтик в системе, а они способны что-то поменять и на что-то повлиять, что эти люди просто скажут: А! Все, мы победили, Тихановская все решит, да все, наплевать. Это понимаешь, это как нельзя развидеть, да? То есть, да, если да, что-то да. уже человек через такое прошел, вряд ли откатить можно его осознание. Можно притупить, как-то можно задавить, но откатить и выкинуть это из головы осознание, ну мне кажется, тоже невозможно. Вот мне нравится вот этот лозунг, который был на многих плакатах. Мы не были знакомы до этого лета или как? Мы, да. Не, да. Знали, а, да, мы не, не знали друг друга до этого лета. Вот это люди все наконец-то. Как бы Беларусь был такой э, маленький, атомизированная ячейка, на него там давит государство, он не знает соседей. Все поменялось. Теперь беларусы понимают, что вот эта атомизированная ячейка, это все, ну, это, это провал. Типа, если мы хотим выжить в этом обществе, то только взаимопомощь, только солидарность, только взаим, э, взаимная поддержка и совместные действия. И не под эгидой, там, не знаю, какого-нибудь вождя великого, который придет нас к победе. Вот спасибо за то тоже режиму, режим просто обезглавливает любой протест. И в Беларуси, если протесты будут, то только без лидеров. То есть у нас государство все да. сделало, чтобы белорусы стали анархистами. Да, и туда Белор... не попали в самую жопу, потому что для этого протеста с определенного момента лидеры стали ненужны. И да, да, это не да, сажает. Да. Ты либо сажаешь 10 миллионов человек, всех сразу, да, потому что они все лидеры. Либо все, смотри, как твоя карьера политическая в кавычках. Скатывается в говно очень большими темпами. И поэтому им нужны клоуны типа Воскресенского и другие. Да, конечно. Потому что им нужен человек, с которым можно договориться. который, То есть у нас вот есть конкретное требование. Саня, пошел нахер, всех освободить, э, виновных наказать. С Воскресе... Воскресенский какой-нибудь, там, в... ну, мог бы по идее, но Воскресенский такой лошадь точно не сможет. Вот, что-нибудь сделайте серии, давайте мы там кого-то отпустим, и все будет хорошо. Угу. власти надеются на не это, будет, Но это будет. уже так не, не У Власти, может быть, был бы шанс, если бы они там сели с условной Тихановской за стола переговоров. Поздно пить боржой. Уже. Ну, уже и до 15 тысяч долларов на развитие, она подплакалов на спине, до плещей, вернее, и уехала. Уважаемый Александр Григорьевич, дайте 15 тысяч, не вернусь в Беларусь никогда. Блин, на любом плече. Приедьте в Украину, поплачу. Даже у Зеленского. Веду. Ну и, наверное, последняя капля. Когда ты принял решение, все-таки, что надо уезжать, чтобы 15 суток следующие не превратились в года какие-то. Возможно, его уголовное дело. Что случилось у тебя? Какая это была капля, после которой ты принял решение уезжать в Украину? Ну, во-первых, я сразу не сюда уехал. Но сейчас расскажу всю эту классную историю. Да, какие-то были мысли сразу уехать, потом просто видя, что происходит, я понял, что да не хочу уезжать. Как бы дома страшно, дома опасно и не всегда хочется выходить из подъезда, когда там какая-то синяя, синяя тонированная машинка стоит. Вот. но с другой стороны, просто не принимать участие вот в этих событиях, которые происходят в моей стране, тех, которых я ждал вот прям, ну, последних больше 10 лет, как бы мне было бы сынно. Все изменилось э, после того, как 12 октября в Барановичах кто-то якобы закинул коктейль Молотова в прокуратуру. Там вообще какая-то непонятная история. Ну, непонятно, кто-то кидал или не кидал. Но с учетом того, что в Барановичах э, в первые дни сжигали табакерки, потом э, табакерки горели и сейчас, и как-то даже недавно пытались, насколько я помню, опорку подпалить. То есть я как бы верю, что граждане моего города настолько недовольны властью, что могли бы пойти к таким действиям. Ну и в общем, естественно, было очевидно, что к первому, кому придут с обыском после такой истории, это будут анархисты. И да, ко мне впервые за 10 лет пришли с обыском. И меня, например, очень долго пугало, что ко моим товарищам приходили с обыском, а у меня обыск, по сути, был только на офисе вот критического мышления в 2017 году. И я боялся всегда, что если ко мне уже придут с обыском, то это будет как бы все очень плохо. И тут они пришли по той самой 339-3, которую меня уже пугали. Я не люблю такие совпадения. Но я сразу подумал, что да не так-то и страшно. Потому что квартира, на которой я жил в Минске, в подъезде камеры И видно, что 12 числа в это время, ну то есть как я зашел в подъезд, там часов 7. И как я не выходил там до утра. То есть все, как бы из окна не выглядишь, 9 этаж был. Вот. И я надеялся, что как бы ну ладно, не так все страшно. Следующий день. Одну из барановичных анархисток вызывают на допрос, и на допросе оказывается, что а у нас местные граждане еще и машины внутренних войск подпаливали. И спрашивают, а не мог ли я это сделать, а не призывал ли я к этому, и где я вообще был в это время. Вот. А я понимаю, что я не знаю какие-то даты, и непонятно где я был. И до этого как бы сыпались постоянные вопросы о... А не организатор ли я протестов, они платили мне за организацию и история о том, что я оказывается получаю миллионы долларов там, от Госдепа, Массада, Путина, я не знаю, там нужно подчеркнуть, у них что там постоянно меняется, до выборов был Путин враг, теперь Запад. В общем, и до этого как бы да, там, подтягивали под то, что я тут организатор каких-то массовых действий, а тут уже новая фишка, я еще оказывается и коктейль Молотова кидаю. Я что-то подумал, что, наверное, это очень плохие, страшные совпадения, и пора бы мне, наверное, и уехать. И 16 числа с утреца я уже ехал в Гродно и там поехал в Варшаву. Октября. Октября. Да, то есть... Да. И вот, я благополучно въехал в Польшу, все в порядке, все красиво, просидел там две недели на карантине, после карантина успел поучаствовать в местных протестах против местных консерваторов из партии ПИС, поорал Ебач ПИС, понюхал газового баллона, который распыляли местные нацисты, посмотрел на местных копов, которые э, как, такие же тихари, как и наши, только с повязочкой, и вместо просто дубинки бьют телескопической дубинкой. Ну, в общем, да, посмотрел, как демократия работает, что такая же хрень, как у нас, только на минималочках. И вот, так как я ехал по обычной туристической визе, Оставаться долго я там не мог и принял решение приехать в Украину и получить здесь нормальную гуманитарную визу. Приехал, получил гуманитарную визу и, в принципе, начал даже задумываться о возвращении домой. Да, там милиция что-то звонила несколько раз моей мамами, даже присылали мне повестку, но, судя по всему, было понятно, что как бы, они прекрасно знают, что меня в этот день в городе не было, в эти дни, и как бы, начальство приказало, и я ему особо короче не интересен. Если бы было бы интересен, они прям шертили бы и знакомых, и что-то родных каких-то, но особо не пытались. И вот я уже реально задумался о том, что вернуться назад, и открываю новости, и задерживают Миколу. И когда я посмотрел вот это вот видео с Миколой, я понял, что все очень плохо. Я достаточно давно знаю Миколу, мы с ним познакомились, наверное, в восьмом или девятом году. Это был один из первых анархистов, который я увидел вот вживую, не из моего города. И я знаю, что перенес этот человек, с чем он сталкивался. И когда я увидел это видео, я понял, что он должен был пройти просто через ад, чтобы да. это снять. Мы знакомы чуть меньше, несколько лет, но все, что ты рассказываешь, я, у меня абсолютно солидарные эмоции были и мнения. То, что вот первая мысль, я понимал, что как минимум его нужно было пытать. Для того, чтобы он не просто э, стал там, а для того, чтобы он сказал хоть что-то или в принципе стал в кадре в какую-то камеру на фоне красно-зеленой тряпки. И у меня в этот момент немножко холодный пот где-то даже проступил, потому что я понимал, что это воздействие уже совершенно другого порядка, нежели какое-то, вот, которое применяли даже до этого к отдельным участникам протестов. Это сразу было понятно, что это полная жесть, и там творят с людьми, и с Микола в частности, уже совсем какой-то пиздец. Ну, я тоже это понял сразу, потому что и как мне кажется, например, вот та информация о его пытках, которая просочилась в СМИ, мне кажется, это даже не полная, не полная картина. Я больше чем уверен, что Микола старался максимально как-то сжато это рассказывать, чтобы не деморализовать тех, кто здесь, ну, тех, кто на свободе еще, и кто продолжает бороться. Потому что, ну, я представляю, что какой-то ад должен был быть, чтобы вот он это снял. И еще и компьютер свой разблокировал. И после этого я понял, что, наверное, в Беларусь пока лучше вообще как бы и не ездить. Стала появляться информация о том, что жизнь Микола Дедка, анархиста и политического блогера из Беларуси находится под угрозой. Мы переживаем за его судьбу, считаем, то, что эта информация должна набирать максимальную огласку, и каждая мразь сером, которая... Сидит в своем кабинете, греет свою жопу и пытается подписать какую-то бумажку, пытается репрессировать невиновного человека, в будущем ответит. А я бы хотел напомнить тем сотрудникам ГУБОПИКа и других органов, которые сейчас, возможно, готовят какую-то спецоперацию против Миколы, что все ваши данные будут слиты вашими же коллегами. И подумайте несколько раз перед тем, как что-то делать. Вам же потом придется за все это отвечать перед народным трибуналом. Вот такая достаточно, я бы сказал, даже познавательная встреча у нас сегодня не получилась. Мы, как и всегда, напоминаем, что если вы здесь сейчас в Украине, особенно в Киеве, вы белорусский беженец, вы по политическим причинам оказались здесь, пишите нам на почту и в Телеграм, приходите сюда к нам на наш удобный диван, рассказывайте всей стране и одной, и второй и всему миру о том, что с вами случилось. Очень часто именно огласка дает дополнительную безопасность вам и вашим близким, а не наоборот. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски истории белорусских беженцев и другие полезные и интересные ролики, как и для белорусов, так и для украинцев. До новых встреч!